На самом деле этого не было в программе изначально, но мы решили все-таки сделать небольшой сюрприз. Мы решили просто тряхнуть стариной какая-то. Решили, да, тряхнуть стариной. <говорит> не, ну это люди Это не тщательно сейчас спланировано. <говорит> Поддержим Косим 3 года не на Который сегодня Теперь это, это все, да. Давайте Спасибо, Спасибо вам.